В квадрате молчаливого окна Причудливые тени от Герани, И тишина, такая тишина, что, кажется, она уже на грани какого-то иного бытия, иного, неизвестного мне смысла, И что-то необычное тая, Она а в вечернем воздухе повисла. Еще минута, Кажется, и вот откроется мне что-то и внезапно, Иным предстанет круг моих забот. И смысл иной мое проникнет завтра, как странен миг. Все ближе, ближе грань, уже ее во мраке различаю. И я встаю и музыку включаю, и поливаю сонную гераль, и тишина вздохнула и ушла. В окно мое глядит звезда мигая, была за гранью музыка другая, и тайна в этой музыке была.